Проблема кожи – это, прежде всего, нарушение сальных желез и потовых желез. Значит, нужно потеть, нужно поменять одежду, нужно убрать всю одежду, покрашенную этими ядовитыми красками. Остаться решок или же лен, лучше лен, или шерсть. Значит, нужно потеть, нужно укреплять стенки кровеносных сосудов. Это рутин, это аскорбиновая кислота, это лимонный сок. И раз в неделю ничего не есть, втирать кожу кокосовое масло и загорать витамин D. И больше жиров, значит, смазывать, втирать кокосовое масло. Раз в неделю ничего не есть, очищаться, значит, или касторовое масло, или же жостер, или, или Александрийский лист, и все у вас должно пройти. Если не проходит, но ну, тогда будем делать консультацию.